На границе тут приходит мура Посмотри, как я и говорил, Сдал Володя берега амура, А теперь добрался до курил, Сдал Володя берега амура, А теперь добрался до курил Все продать, приказ поставлен точный, Ловорот! А местные в тоске Для границ земли Дальневосточной Выбран путь подвинуться к Москве Для границ земли Дальневосточной Выбран путь подвинуться к Москве Там живут и пенсия порука нищебродство путинской страны Три танкиста, три веселых друга, Экипаж под властью сатаны На траву не смотрит вражья стая Кокаин, в их ремесле Вряд ли свергнет простота святая Это зло. Засевшая в Кремле Может свергнуть простота святая Это зло, засевшая в Кремле Без разведки мы узнали точно Что уже китайцам отведем От Байкала, от Райда и как сидим до конца времен, Может, встанем слабых поднимая, Может, двинем душу витаня, Против нас стоят не самураи, С нами бьется воины в фигня, против нас стоят не самураи, с нами бьется войны. И песня в том порука Всех врагов, что родину крадут, Колыма, вот лучшая наука Там побудет каждый медвепут Колыма, вот лучшая наука Там побудет каждый медвепут Так что вот такие, я извиняюсь, я не репетировал без слуха, без голоса, но вот я считаю такие песни должны петься, если кто-то э, взял э, взял какой то народный коллектив и сделал эту песню я готов еще десятка песен переработать чтобы людям было понятно что происходит понимаете страшная ситуация вот сегодня мы разговаривали люди ну вот я имею право эту песню петь да я сам пограничник песня про границу да мой дед танкист Три раза горел в танке под Прохоровкой, воевал Сергей Кузьмич Рожков. Рядом со мной человек, дед которого прошел японскую войну. То есть для нас это вообще очень больная тема. И Вова, какой-то хмырь, блядь, сдает там все, что угодно, сдает в своих собственных интересах. Можно делать какие-то политические шаги, но что происходит? Вы понимаете, сейчас вот он отдал Сибирь и Дальний Восток, мы их назад никогда не получим. Там столько китайцев, мы столько не нарожаем. Сейчас он отдаст курилы. И дальше пойдет, дальше, дальше, дальше. А, то есть будут возникать вопросы. Сейчас вопросы у Финнов возникнут, скажут, вы там что там раздают, да? Вы нам что не отдаете. А, у каких-то южных соседей возникнут вопросы. Я уж не буду кликать беду и, и называть у кого. А, могут возникнуть. Не могут, а возникнут. Так что. Такие вот дела, мне понравилось, пишут. Да мне самому понравилось. Так, мне самому понравилось. Так, вот мне пишут, что еще кто-то нам в донат написал. Спасибо, что пишете нам в донат. Так, так, так, так, так, сейчас. Опа. Феофан Котомкин. Вячеслав, здравствуйте. Смотрю ваш канал более трех лет. Это точно обнадеживает. К сожалению, борется змея плохой. Завидую вашей настойчивости устремлен. С терпением вам всем и здоровья. Большой привет Белецкому Котельникову и другим соратникам. Денежка на благое дело. По Спасибо большое. Тюха. Что творится? Меня?